Когда разговариваешь с прокурорами, с сотрудниками милиции, правоохранительных органов, то сразу замечаешь, что у них есть какой-то напор, самоуверенность, порой даже наглость. В этом видео я хочу поговорить о профессиональной деформации. Ее еще называют профессиональной деструкцией. Я буду использовать упрощенный термин, вы у меня уж извините за это, профессиональная деградация. В конце видео объясню, почему я именно его использую. Итак, что такое профессиональная деформация? Это изменение поведения личности из-за профессиональной деятельности. То есть, если у человека много власти, много возможностей, то он, вольно, невольно, это все дело переносит в быт в свои ежедневные коммуникативные модели, взаимоотношения с окружающими людьми. Однажды под Минском перевернулся товарный поезд, высыпались на рельсы. Бревна. И когда мы с фотокором приехали на место, я первым делом поинтересовался, есть ли человеческие жертвы, Погибли кто, услышав, что все нормально, слава богу, все обошлось, вот самое страшное, что такое профессиональная деградация, я почему-то огорчился, мне не получится написать, что ай яй яй вот тут перевернулись вагоны, поезд сошел с рельсов, да. Люди погибли, сенсаций не получилось. И я этому вот огорчился. И тогда я понял, что идет уже какая-то в моей голове в погонях за сенсациями. Это самая профессиональная деградация. По студенчеству купили бутылочку коньяка и решили все это дело шандарахнуть. В наряд милиции пришел. Наверное, вахтерша стуканула, что тут собрались ребята. А мы там с гитарой, тут эта коньяка бутылка стоит, там чек шесть пацанов. Вот, еще даже не успел ничего открыть. Ну и короче, меня забрали в эту опорку. Мне сделали ласточку. Ну, если я правильно понимаю этот термин, то есть рука с ногой наручником сцепливается. Смотрели, что у меня лежит красная корочка спецкора. Действительно ли я работаю в знаме юности? Сказал, что да. Поддержали, помурыжили. И отпустили. Пришел представитель силовиков, милиции, сказал, что мне там открутят все, что можно. Вот. Редактор отдела Владимир сказал, что надо писать вторую статью, что не только милиция не стала какие-то там проводить разборы полетов, почему людей прессуют, да, то есть какие-то ласточки делают, там, закрывают в клетку. А тут еще пришли угрожают, вышла вторая статья, потом позвонили в редакцию газеты уже представители силовиков. Ну и как-то там в итоге договорились, и все это дело мирно решили. И в заключение, почему я использовал на примерах, которые мы рассмотрели, Определение профессиональная деградация. В моем понимании деформация, когда сотрудник милиции, либо журналист, он меняется из-за своей профессиональной деятельности, но его контролируют вышестоящие органы, структуры, главный редактор, сотрудники. И могут сказать, что парень тебя заносит, ты берегов не видишь. А вот если никто тебе этого не говорит, то начинается уже профессиональная деградация. То есть бесконтрольная деформация, она, к сожалению, вынужден констатировать, опять-таки это личное мое мнение, она распространилась на нашу судебную систему. Есть публикация о том, что студента судят за то, что он якобы где-то принимал участие, а он приносит документы, что он был в это время на экзаменах. Прокуратура не реагирует на эти вещи, потому что, наверное, у них есть какое-то распоряжение вышестоящего руководства, милиция может давать какие-то сомнительные показания, что они видели, если в случае с тем же студентом, что они видели его, что он участвует в митинге, а он приносит документы, что на самом деле он нигде не был, он был на экзаменах. Профессиональная деформация у нас превратилась в стране профессиональную деградацию. И я считаю, что тут очень большая вина нашей власти, нашего государства, которое позволило своим законодательным, процессуальным, судебным, правоохранительным структурам всему этому поддаться и где-то, мне кажется, оно это не только не наказывает, но и поощряет. Пресса это лакмусовая бумажка всех процессов общества, и мы видим, что в прессе очень много стало чернухи. Она служит пропаганде. Берегите голову от людей, которые подверглись профессиональной деформации, деградации, деструкции. Будьте носителем здорового мозга.